если вырезать метастазы но не тронуть источник то ты всего лишь оттянешь время а излечение можно добиться лишь систематическими мерами химиотерапия дамас обучение а вернее переобучение но это нелегко и не всегда работает дайте догадаюсь у вас есть идея получше что же это Ха -ха -ха. так я вам и сказал Вы можете отвлекать врагов мертвыми телами. Воины оставят свой пост, чтобы посмотреть... Я... жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве. Чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира во всем. Да во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком, как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину, заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете? Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу Досабляю. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное – твоя задача. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы. Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Вступай и помни, начни поиски с деревенского рынка. Кажется, за ним кто-то гонится. <связывая> <связывая> <связывая> Кажется, я видела все, что можно. Он так спешит? Он, похоже, спешит. Вот баллаем. Он кого-нибудь... <свяк> Зачем он это делает? <свяк> <свяк> Смотри-ка, что он делает. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Альму Алиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит Корзинщик. Это не причина молчать. Ах, Корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинчиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха! Не в одной из своих же корзин. Он сошел с ума? Ты это видел? Мы все потеряли во время нападения и нам негде хранить зерно. Я, я сейчас не могу, я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать, но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Кого-нибудь предал? Вот а вот предатель! Я не предатель! Это Альмуалим предал нас. Он должен прекратить это, ребят. И увидишь, скоро вам всем откроется истина. Мы стоим на пороге, пороге между этим миром и новым, где мы все сможем жить как равные, но такие как Альмуалим стремятся разрушить мечту. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масиафа. Остановим его ложь! Бежите! Я скажу! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам! Они сражаются за правое дело! Мы? Джамаль, он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться. Отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. <связывая> ты справился, Альтаир, и заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Более же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое мы только начали. У меня есть список. В нем девять имен. Девять человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их. И посеешь семена мира. Как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. Девять жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? Один. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо. Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничьё разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо. Собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Таир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им... сражаться ты неверный. сейчас ты умрешь понимаю у тебя много а? дел а? А? куда он так спешит Умоляю, поосторожнее. Он, похоже, спешит. Чуть не убил. Что происходит? От кого он убегает? Чтобы в этом правда была необходимость? Можете использовать незаметные убийства, чтобы отвлекать врагов. Он задумал недоброе. Здесь и сейчас. Yes. Остановите! Uh, uh, yes. да, да. Я поймаю. Я, Я, поймаю. Догнать его! Yeah. Здесь! Uh. Он не мог далеко уйти. Uh. За ним! Скорее! Гебер! Гебер! да. На Зачем? Он точно разобьется. я вообще не собираюсь ему помогать. Не уйдешь давай забежать тебе некуда я слышу твое дыхание сюда скорее не дайте ему уйти хватит бегать тебе все равно не уйти его! Вон он! Я тебя поймаю! <связи> Давайте, бежать тебе некуда! <связи> Я тебя... <связи> <связи>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 Hı. Kime boyuna inmek istiyorsun? Hı. Hı. Kime boyuna inmek istiyorsun? Kime boyuna inmek Спасенные вами ученые помогут незаметно попасть? Понимает, чего он хочет добиться. Хм. Остановите его! <как> Вернись сюда! Выходи и сражайся! Вот он! Держи его! Тебе не сбежать! Был уверен, что он тут. Let's <laughs> go. <laughs> Да он пошел. Отдавайте его. Давайте, не дайте ему. Я не могу пойти Не дайте ему уйти. Кто-нибудь видел его? هو يجيدون الهروب Готовка – ключ к успеху. Очищайте зону от лучников и стражников, прежде чем атаковать цель убийства. Уйди с дороги. Тебе конец, Киритик. <плёк>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 Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. У меня много разных товаров, даже слишком много. и, правда очень мудр раз решил обратиться ко мне они товары во всей стране люди подходите посмотрите на мои товары вы глазам своим не поверите лучше там тебе нигде не найти Подходите, смотрите мой товар! Все свежее и по отличной цене! А, все, что тебе нужно, Добрый я уверен! Идея, дорогой, Взгляни дорогой. Взгляни я и и убедись! Помочь, и с... и что, что же положишь, можно, что Приглянулась? Не трогай меня, пожалуйста. Нравится? Пожалуйста, хватит. Мне больно. Эй, ты! Лежать да ты я я не куда-то. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, не виноват! подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, хватит! Все, Мне больно! Нужно. Глупый старик! подожди, да кто ты такой? Умри, и неверный! И... И... сейчас и... ты умри, Рот, дай, дай! Вот ты возьми, Я! Вернись сюда! Я! Я! Я! Я! Я!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 Войны землю, и тысячи полегли, защищая свой... У меня много панер? разных товаров, Даже слишком, слишком и, много! Скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, мне участи Большая славнее! Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Нравится? Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Здесь а найдешь все, что, что тебе нужно, друг. Абсолютно все. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете вы найдете. Будьте бдительны, друзья. Сайтан всюду вокруг нас смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салахаддин. И сражайтесь с врагом так, как можете. С севера идет английский король и его армии неверны. Смерть и ужас несут они нам. Если вас обнаружили, резко поворачивайте. Хочешь хорошую сделку? Она ждет тебя. Подходи, подходи! Куда он пошел? Перед вами, дабы предупредить вас. Лучше там тебе нигде не найти! Добрый день, дорогой друг. Если еще чем то хочет не подходи. Не верни! Он хочет меня убийцу. А! А! А! А! А! А! Я кей, я кей, я кей, я О, Ха! Ха. Похоже, он куда-то спешил. Господин, у вас такой вид? Слава Салахаддину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей Он великой цивилизации. А? Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдание и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них цель какая? Насилие! Безумие! Мы должны дать им отпор любой ценой! Ты напугал вот, меня. Надеюсь, С Севера идет английский. Дам ему пищу. Что а после битвы предводитель распорядился заплатить тамиру в тысячу раз это? больше. А кто заставляет его это было до битвы при Хатине. У сарацинов Ты кончалась видишь, пища. Нужно было доводилось. пополнить запасы, но помощи не было. Это было до битвы при Хатине. У сарацинов кончалась пища, нужно было пополнить запасы, но помощи не было. И когда он привел караван на север, то встретил предводителя сарацинов и его голодных людей. К счастью для обоих, им было что предложить друг другу. Уехал на север, придаваясь горьким ум. Иди а. его товар, скоро и спорт. И эта история, как и жизнь несчастного торговца, борь! подойдет! Грязный Но судьба распорядилась а. иначе. Грязный воришка, увидишь тебя трубят руки! Сюда, на помощь! Пусти Умри, ты что, ты Делал... Ой, Ой, ты меня! Умри его! Нужно! Вор! Грязный вор! него! Что это с ним? Ты заплатишь у моих грехи! Ты от меня не уйдешь! Смерть небесне! Какая мерча. Артур, кто думает, что одолеет? Примет того, свою душу. Спасибо. Спасибо. Я найду способ оплатить тебе, клянусь. Стража, этот человек убийца. Здесь убийство! <и> <и> Этот человек-убийца! Стража, сюда! Стража, сюда! Здесь убийство! Кто это? <и> <и> лучшие товары во всей стране! Ха. Лучше там тебе нигде не найти! Зачем он это делает? Ой нет! Грязный Что он делает? Увидишь тебя, руки. Грязный воришка, увидишь тебя, друг отруби! почему он так пишет с чего это он так люди подходите посмотрите на мои пишет. товары вы глазам он своим не болит. друзья шайтан всюду вокруг нас нет. смотрит ждет и скушает нас ты видел Ух, раньше Мне не доводит. сильными как Салахаддин. и сражайтесь с врагом так как можете проклят христианский король и его армии неверных они пошли против воли бога и они заплатят за это Должно быть бежит от На кого? Помогите! Похоже, он куда-то очень Может тебя заинтересовать? Грязный вот вор! Это? Нет? Ну, это далеко не все, товар полно. Подходите, смотрите, меня, мой ничего товар. Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Ничего Грязный вор! На помощь! Помогите! Умри, вор! Умри, Вор! Ты смеешь красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Хм. Глаза. За это. Пусти меня! Ты смеешь красть меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Здесь чё, что нужно? Подходи Я тебя где-то видел! Он а не что Пусти а меня! Ты смеешь красть меня на глазах! За это а ты поплатишься жизнью! Дорогу, ты так, сам? Сам? Ты ты так не Умри, неверный! А. Господин, у они Этот человек убийца! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебя, клянусь! Похоже, он а? торопится. Вот. Тебе не уйти! А! Неверный! А! Нет, не... Я здоров. знаю, что ты прячешься от меня! О а чем он только думает? Тебе не уйти! смотри что он делает! Вот он! Он здесь! Вот он! За ним! Вот он! За ним! Тебе не сбежать! Выходи и сражайся! убирайся черн пока цел <связывая> тебе силы встать на защиту нашей великой земли. Знаете, рожь, что, что тебе мы сражаемся, рожь. дабы из этого. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверьте, никто не, короче, не Хочет перебить нас всех Общадите, до единого. Смотрите, мы должны довольны. Защищаться. Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее. Я стою перед вами, дабы предупредить вас, если Ричард... Захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусал... Что это? Он точно кого-нибудь убьет, лапывит. Ты смеешь красить меня на глазах? На нужно что-то делать. Это дело времени, рано или поздно об этом узнают. Но скажи ему, безопасность рынка в его интересах. Он не будет слушать. Он слишком занят этой новой сделкой. А стражники? Уже пробовал. Если нет приказа от Тамира, им просто плевать. И что будешь делать? Пойду кабуальну к воду. Королю купцу? Ха, он тебя не примет. Это не нужно. Я написал обо всем в письме. Он прочтет его и сам решит, что делать. Что тебе от меня нужно? Да это ты поклатишься жизнью! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Умри, вор! Вор! Грязный вор! Ну, помогите же! Очень странный тип. Интерес подходите, подходите! Большая распродажа! Эй, <связано> можно больше бор! так не делать! грязный вор! Тебе что-то нужно? Прекрати! Ты а! делаешь мне больно! Да кто ты такой? Отрублю Терези. голову! <связано> <Я> <связано> <его> <связано> <связано> минуты, и они его это совершили задуман. задуман. Этот человек-убийца! Кто мог совершить а, такое? Мама! Стража-убийца! Что ты, Фанера? Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не нужно. Что ты, Фанера? А, господин, у вас а, такой вид, а будто вы, вы что-то Здесь все, что нужно. Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз, много ушей. Дай много рок, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ладно, и побыстрее, у нас мало времени. Тебе не следует стоять здесь. Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Подходите, подходите, большое вам услуга Глаза. за это ты поплатишься жизнью умри его. альтаир рад видеть тебя невредимым я тебе тоже друг извини за неприятности забудь об этом некоторые братья были здесь до тебя О, если бы ты слышал что они говорили я думаю ты убил бы их на месте все в порядке да ты никогда не был сторонником Креда, правда все сказал Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да, вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силаах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке, обсуждение важной сделки. Говорят, что самое важное в его жизни. Он будет занят своей работой, тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежным. Я отпускаю тебя. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Перемотка на более поздний участок памяти. Умри, вор! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Умри, вор! Умри, вор! Странно, никогда Прикрати. раньше не видел. Что это? Умри ну, его! Не подходи. Я за свои грехи! Смерть неверному! Загоню тебя! Загоню тебя! Загоню тебя! Загоню тебя! Загоню тебя! Не я а! Разбираемся, а Если я не страшно, это... надо Япу его уже не остановить. О, Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Что-нибудь борт... приглянулось? Есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Мои родные больные пухнут с голода. Подайте пару монеток, хоть что-нибудь для больной голодной и нищенки. Пожалуйста, господин, подайте пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Кляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ, и из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. Так говорят, лентяи или неумелые. Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь, но ваш клиент требует слишком много. И вести все ⁇ очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу. Вовремя выполнять заказы! А ты говоришь, что я прошу многого! Ты смеешь оскорблять меня! Нет, Тамир, я не хотел! Надо было прикусить свой язык! Нет, хватит! Хватит? А! Да я только начал! Нет, нет! А! Ой! А! А! А! Ой! А! Не! А! Ты явился на мой рынок! торговал с моими людьми и посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место! Нет. Оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. Я хочу есть, Ужас! Просто ужасно! И где ли случился? Покойся с миром. Ты заплатишь. Вы все заплатите. Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. Меня дошли известия о твоей победе, Альтаир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Альтаир. Тебе нужно рассказать все Альмуалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более поздний участок памяти. Обязайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых.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 да, готовы. Ложитесь, Дезмонд. чтобы приступить к работе.